Добрый день, меня зовут Кочерга Виталий, я представляю компанию «Индустриальное питание», которая более 27 лет занимается на рынке комплексным оснащением объектов общественного питания. На этом уроке я расскажу вам о столах с холодильными и морозильными шкафами торговой марки Apache. А теперь немного о бренде. Apache – это итальянская торговая марка. Ассортимент насчитывает более 250 моделей профессионального оборудования для предприятий общественного питания. Преимущество оборудования Apache – это цена-качество плюс налаженное сервисное обслуживание. Ни одно предприятие питания или кулинарный цех не может обходиться без стола и холодильника. Долгие десятилетия они стояли рядом, пока какому-то умному человеку не пришла мысль объединить их вместе. Так появились столы со встроенными шкафами. Они объединяют вместе функцию рабочей поверхности и охлаждаемого морозильного холодильного рабочего объема. Такие столы одновременно выполняют функцию холодильников или морозильников и одновременной рабочей поверхности. Это значительно оптимизирует работу повара. Теперь такие необходимые вещи, как инвентарь, ингредиенты, продукты у него находятся всегда под рукой. Модели столов можно классифицировать по их технологическим характеристикам. Это размеры, это климатический класс и это температурные режимы. Рассмотрим отдельно каждый вид столов. По температурному режиму столы делятся на Среднетемпературные с температурным диапазоном от минус 2 до плюс 10 градусов и морозильные, с температурой до минус 18 градусов. В каждый холодильник. В нашем случае это холодильные и морозильные шкафы, рассчитанные на работу в различном диапазоне температур и при определенной влажности окружающей среды. Этот диапазон называют климатическим классом холодильника. У всех холодильных столов Apache тропический климатический класс. Это значит, что холодильное оборудование рассчитано на работу при температуре от плюс 18 до плюс 43 градусов и относительной влажности 65%. Длина стола, наличие борта, количество дверок, или количество выдвижных ящиков – это те опции, которые вы можете выбрать сами, исходя из своих потребностей. Количество дверей зависит от длины стола. Это может быть от двух до четырех дверей. Также иногда двери заменяют выдвижными ящиками. При этом условии повар гораздо удобнее. Работать, но ну и стоимость оборудования в данном случае немного повышается. Столешница может быть задним бортом высотой 60-80 мм, но также может быть и без него. Борт помогает в борьбе за чистоту и порядок. Он не дает кусочком пищи упасть между столом и стеной. Отсутствие борта может быть плюсом, если вы решили разместить столы в островном варианте. Сформированный таким образом стол будет удобно использовать при проведении завтраков, фуршетов, быстрого питания а также кетингового обслуживания. Габариты и конфигурации столов стандартные. Это позволяет выстраивать единую технологические линии на предприятиях торговли и предприятиях питания. Теперь поговорим о стандартах. Высота столов обычно 850 мм, плюс выкручивающиеся ножки, которые помогают на 2-3 мм изменить расположение стола, когда пол имеет некий уклон. Глубина столов чаще всего составляет либо 700 либо 600 мм. Также использую столы глубиной 600 мм из заниженной высотой для организации передней линии барной стойки. Столы глубиной 600 мм и с заниженной высотой удобно встраивать под переднюю линию барной стойки. При выборе холодильных и морозильных столов советую вам обратить внимание на следующие параметры. Длина, рабочий диапазон температур, эффективность теплоизоляции, самозакрывающиеся двери с магнитной прокладкой, регистрирующий термометр, вентилируемый объем и автоматическая оттайка испарителя. В этом уроке я рассказал о холодильных и морозильных столах торговой марки Apache. Если у вас остались вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментарии. С вами был Кочерга Виталий. Пользуйтесь техникой правильно.